Не надо ничего бояться и переживать чего-то упустить. Всему свое время. Вот понимаешь, это все равно, что береза или там сосна или еще какое-то дерево, либо еще какой-то инстру... элемент природы будет бояться проспустить лето, что вдруг вот, вот надо быстрее, быстрее распустить там листья, потому что вдруг лето сейчас и все закончится и сразу будет осень. Все в мире происходит как тогда, когда положено. И в голове и у тебя происходят события, уже предначертанные так, как должно происходить. Нужно просто принять эту реальность. Так, ну давай, переходим к вопросу того, что, а, а, чтобы у тебя было осознание того, что ты не брал деньги. А, берем. Привожу пример просто на самом свежем. Ведем Алену Ложкину за 30% от ее стоимости, об этом все там знают. То есть я сделал запись экрана, показываю свой экран, сейчас мы просто для всех это делаем. Мы взыскали недавно вот страховку со Сбербанка, с ВТБ тоже видео записано. Вот смотрим. У нас получается заявление анкета. Сейчас берем. Вот как происходит процесс в банке. Вот пишется заявление анкета об открытии банковского счета. То есть счет открывается на твое лицо. Угу. Лицевой счет, счет вклада. Так, тут по-моему должны быть реквизиты. 408, 178, 109, 32, 409, 02, 22, 17. Лицевой счет. Можно расшифровать. Я позже буду записывать эти видеоролики, когда придет время. То есть все расшифровывается по этим буквам, что это просто счет вклада. Угу. Вот Алена его открыла. Угу. Так, дальше что происходит. Подписывается вот такое. Вернее, она как бы... То есть это должен вообще делать человек. Но это все делают банкиры под человека. Поэтому закладывают свою туда матрицу сейчас подписывается предложение о заключении кредитного договора uh -huh. ну, документ на самом деле может просто заявление быть может предложение там ну в трактат э, всяких э, разных э, вариаций много видим сумма кредита полтора миллиона uh -huh. город красноярск 13 января 2017 года что якобы в красноярске заключается ну этот документ видим то есть просто даже вот не то что к вопросу да а, то есть мы сейчас вот в этом видео с тобой в разговоре просто затрагиваем много моментов у тебя вопрос как бы один да чтобы осознать что ты не получал деньги от банка И я просто попутно то что у меня сразу здесь по документам возникает я просто обращаю внимание людей ну для чтобы по по с пользой дела видим что кредитор Неизвестно, кто подписывает, не указано фамилия, имя, должность и доверенность сотрудника. То есть да. это документ на грамота на самом деле. И здесь вот пишется, по крайней мере, видишь, они просят писать фамилия и отчество ну, сокращенно. Да. То есть здесь даже фамилия не указана. Неизвестно, кто с тобой заключал договор, ну с ней. Да, у меня записано, кто, кто заключал договор. То есть потом идут условия различные кредит предоставляется кредитором путем кредитором путем зачисления денежных средств на счет клиента номер тынты тын, uh -huh. тот, тот который открыт у кредитора uh -huh. кредит считается предоста предоставленным в дату зачисления денежных средств на счет читаем еще раз кредит предоставляется кредиторам ну то бишь банкам путем зачисления денежных средств на счет клиента то есть по логике, здравому смыслу и вообще по, как бы, ну, вообще по правильному, то есть должен быть документ, в котором, то есть распоряжение оно называется, первичный бухгалтерский документ, распоряжение о том, что управляющий банком дает распоряжение бухгалтеру о перечислении денежных средств скор счета юридического лица на лицевой счет клиента но ну, если <связывая> сам банк выдает тебе деньги он же должен со своего счета их тебе переводить <связывая> ну дальше тут э, еще условия всякие сторон тут же как бы типа заявление за заявление заверения клиента клиент ложки на алена <связывая> опять же подписи тут и почему-то подписывает операционист кассир угу. мы там какая-то м.р. и обращая внимание публичное акционерное общество банк уралсип адрес город москва то есть по этому документу невозможно установить где происходи происходила сделка а место Произв... Прохождение сделки ⁇ это и есть один из факторов документов, которые указываются, место, город и улица совершения сделки. То есть в начале мы видим, у нас идет, так, сейчас, а, тут видать я нажал, закрылось, просто много этих э, вкладок. <кхе> <кхе> видим город Красноярск. Mm -hmm. то есть начали составлять в красноярске закончили подписывать в москве mm -hmm. масло масляное. то есть это фальшивый документ с уровня юридического анализа и если экспертное заключение делать он не соответствует обычным э, но ну, есть гост по составлению документов от 2003 года по моему от 3 марта 2003 года mm -hmm. то есть он не соответствует дальше то есть вот это мы разобрали, то есть все это видим, что какие процессы происходят. Дальше смотрим официальный документ, делаем крупным планом. Это получение на счет лицевой Алены полтора миллиона. В дороге потерялось 15 тысяч, видим, миллион 485. То есть пока все подписывали и деньги перечислялись, потерялись где-то 15 косарей, неизвестно где. Ну это сейчас не главная суть. Смотрим, от кого пришли деньги. От Ложкиной Алены Олеговны. Кто получил деньги? Ложкиной Алена Олеговны. Покажи мне, где банк перечислил ей деньги. Угу. Я вижу только то, что Алена принесла в банк деньги в виде своего векселя, называемый так кредитный договор. И а, она его положила себе на счет. Это все равно, что ты принес 100 долларов и положил их себе на счет. Принес 100 евро, положил себе на счет. Принес билеты Банка России, положил их себе на счет. Произошел просто вклад. Все. Ты сам себе положил деньги на счет. Смотри, сейчас договор смотрел свой. В договоре написано доверенность на проведение кредитных сделок. Ну, в смысле от банка, да, там от кого-то идут одна фамилия. Читаю в деле, в деле та доверенность, которая предоставлена в деле, там совершенно другие фамилии на проведение сделок. А в договоре у меня вообще со мной работал вообще третий специалист. Ну, теперь дальше идем. Еще нет, один нет, факт. Подожди, мне вот, эти по каким сказать, что вот давай сейчас еще ни, вот Подожди, давай вот сейчас так. еще за, дозавершим да, да, э, раскачанную э, эту чем мы там рассказываем. этот или как назвать? Да, да, да. То есть, вот э, следующий документ. Это более поздний, конец прошлого года, это кредитная карта. То есть, вот мы рассматриваем перед этим кредит наличными, теперь берем, проводим аналогию кредитную карту, ну, чтобы как бы посмотреть, где, что, какая разница, и как, что происходит с уровня бухгалтерского учета. Так, это страховка, она нам не интересна, на 120 тысяч рублей. Так, декларация страхователя, вот. Согласие заемщика. Индивидуальные условия договора потребительского кредита по программе потребительский кредит. Заключала Дегтярева Оксана Германова. Договор номер заканчивается на 135. <стит> Лицевой счет заканчивается на 3 четверки 64. 3 четверки 64. Вот она. Э, про, весь тут, тут уже другая форма. Здесь просто согласие заемщика. То есть даже не кредитный договор, не заявление. Просто любая бумажка, на которой написаны цифры и рубли, это и есть финансовый документ. То есть финансовым документом считается любая бумага, на которой написаны цифры, фамилия, имя, то есть и определенный состав, что это деньги. То есть это и есть финансовый документ. Просто он раз, разного названия бывает. Там счет фактуры, накладные, акты выполненных работ. Там. Согласие заемщика, кредитный договор, там всякое разнообразие. Так вот, смотрим. Кредитный лимит 639 500 рублей. Сумма кредита или лимит. Дата закрытия кредитного лимита. Дата закрытия кредитного лимита 17 декабря 2016 год. Читаем. Договор от 17 декабря 2016 года. То есть... Тут же он как бы, вот он есть, и тут же он как бы закрыт. То есть сделка всего лишь, вот, вот это согласие заемщика, у нее срок действия сутки. То есть всего лишь этот документ действенный на сутки. Дальше. Сумма к выдаче 500 тысяч. То есть кредитный лимит 639 500, а на руки 500 тысяч. А где же у нас 139 500-то теряются? Изучаем дальше там документ туда-сюда, да? Ну, вот просто перелистываем. Вот ей подписали договор 135, номер счета 3464. Так смотрим. Распоряжение клиента на перевод. То есть все делается только по письменному распоряжению. Любые действия по счету, любые финансовые операции только через бумагу. Фамилия. И пишется почему-то о заемщике. Хотя просто человек переводит деньги. Причем если заемщик он или не заемщик. Тут не должно быть статуса. То есть тут, статус здесь клиент, да, а тут сразу он заемщик. Дегтярева Оксана Германа, ну, это мелочь, как бы, mm -hmm. переводит со своего счета. Я даю ПАО, почта, банк. Распоряжение. Осуществить перевод денежных средств с моего счета 3464, в размере 500 тысяч рублей по реквизитам, указанным в разделе 3 настоящего распоряжения. Читаем раздел 3. Дегтяревой Оксане Германовне на лицевой счет 3.07 500 тысяч рублей. Перевела сама себя, себе. И стала должна их отдавать банку. С какого перепуга? Опять человек сам себе на счет переводит. Только она перевела с лицевого счета на который положен да. кредитный договор или вексель, на счет пластиковой карточки, которую она использует в банкомате. Ну, Дальше, чтобы было более глубокое понимание. У нее счет, на который она переводит, он есть сберегательный. То есть у нее два счета открыто. На каждый есть документ, что открыт счет. Вот он, пожалуйста, 0.77. На mm -hmm. него она перевела, то есть тип карты, VCU Blue Eagle, там, или и, и, и, mm -hmm. Для удобства пользования. Хочу, перевожу, куда хочу свои деньги. Дальше, а мы сейчас... Вот это. Еще одно распоряжение клиента на перевод. Опять же, информация заемщики. Шапка та же самая. Опять со своего счета 444, 64 Она переводит уже 120 тысяч за страховку в ООО Альфа-страхование. Вопрос. Если не нужно распоряжение на перевод, то почему банк просто сам... В страховую компанию не перевел бабки. Почему нужно распоряжение клиента? Да потому что это правильный учет бухгалтерии, то есть на каждое движение, на каждую операцию должно быть распоряжение человека, который имеет на это полномочия. Mm -hmm. То есть она имеет полномочия, по, как собственник счета двигать деньги, куда она хочет, согласно своего письменного распоряжения, дать распоряжение, вот допустим, вот сотруднику Самиевой Элеоноре Владимировне. Так вот, рассматриваем, это одна сторона медали, рассматриваем вторую сторону медали. Если банк, вот это она переводит деньги всем. Mm -hmm. Если банк переводит тебе деньги, главный в банке Кто? Управляющий, значит управляющий должен распоряжать, написать распоряжение, а распоряжение вот здесь должен исполнить сотрудник, бухгалтерии. И роспись управляющего должна стоять о переводе с такого-то банка, то есть вот эту вот третью часть поставить наверх, да, юридическое лицо, а ее как физическое лицо поставить вниз, то есть поменять просто вверх-вниз местами. И распоряжение будет перевести, из, например, в данном случае с ООО Альфа-Страхования Дегтяревной к Сане Германовне. Таких документов нету, не существует, не бывает кредитов, их нет кредитов. Ты просто приносишь деньги в виде кредитного договора, это есть деньги, сам кредитный договор, и ложишь их себе на счет, на свой же лицевой счет и со своего же счета снимаешь либо с карточкой, либо наличными. И используешь. Все, человек создает деньги. Скажи мне тогда, пожалуйста, такую вещь. Мне вот тоже Денис сказал, что если будут спрашивать, ты говори, у тебя нет кредитного договора, это так? Я У каждого своя политика понимания. Я не отрицаю заключенного кредитного договора. Угу. Я лично не отрицаю. Да, договор был заключен. В договоре что написано? Что банк обязуется перечислить мне сумму денег. Не вопрос. Покажите распоряжение управляющего банком о том, что он давал распоряжение перечислить мне бабло. Где квитанция? То есть мы видим, есть распоряжение и есть квитанция, которая выполнена кассиром. Процедура происходит в три этапа. Любая, в любом предприятии, там, неважно, банк какой-то, ОАО, ЗАО, там, кооператив, общество потребительское, директор. То есть всегда тот человек, кто в выписке игрил, имеет право действовать без доверенности, он дает распоряжение бухгалтеру. Бухгалтер подписывает в любом бухгалтерском документе две Росписи. То есть того, кто распоряжается, распоряжение выписывает, и того, кто выполняет функцию бухгалтерского учета. Это бухгалтер. Две росписи. И бухгалтер передает уже, вот на основании этого распоряжения, бухгалтер печатает квитанцию, которая называется расходно-кассовый ордер. И уже расходно-кассовый ордер подписывает кассир. Которая эти деньги передвигает либо со счета на счет, либо выдает в кассе наличными. Вот такая процедура. Везде. Ну, бухгалтерская процедура. Она не. но она такая, вот другой нету. Нет, это понятно. Так если банк утверждает, что он тебе что-то перечислял, так ты запроси у него распоряжение о переводе на твой счет денежных средств со счета банка. У банка только корсчет, счет Соответственно, должен быть документ, где написано в распоряжении перечислить с счета на твой лицевой счет, цифры, реквизиты, бики, там все дела, полные реквизиты. Фамилия, имя, отчество, отправителя и получателя. И должен быть расходно-кассовый ордер, который подписан еще кассиром. Где эти документы? То есть я не вопрос, подписывал кредитный договор. Но вы мне денег так и не дали. Я с вами подписал договор. Деньги где? Где? Раз приходил... Э... Кого <сؤال> ты брал? Ты принес деньги сам. В виде кредитного договора. Это есть вексель, бумага, подписанная тобой. Там твоя роспись, твоя фамилия, имя, отчество. Ты создал деньги. Ты пойми, что человек создает деньги, а не банк. Если не будет людей, просто представь, на планете нет людей, кто будет создавать деньги? Банки друг другу будут создавать деньги. Нет. нет вот просто, должен доказать, я Какой элементарный вопрос? По Но какие деньги? Стал... Вот вот смотри, ты приходишь в суд, судья спрашивает ты получал деньги? Тебе не надо говорить, я да получал, вопрос. Вопрос-то от кого? От Мушкина Владимира, от банка, от ВТБ, от Сбербанка, от Центрального банка. Что вы имеете в виду? Научитесь задавать вопросы, уточняющие, для, сам, для того, чтобы вразумить вот это все невежество этих чиновников. Uh -huh. Мне, когда задают вопрос, ты получал деньги, я, я всегда отвечаю вопросом на вопрос. Спрашиваю, от кого? Уточняю, от кого? От Сбербанка. Я нет, от Сбербанка я не получал деньги. Как не получал? Ну вот ты же подписал кредитный договор. Кредитный договор подписывал, не спорю. Хотел попросить в банке денег. Вот в кредитном договоре пункт такой-то. Находишь пункт, зачитываешь, что банк обязуется перевести наличным, безналичным там способом тебе на твой лицевой счет такой-то, такой-то деньги. Ну да, вот мой счет. А где деньги? Где перевод? Где, где, где документ, который подтверждает то, что банк мне переводил деньги? Подожди, ну тут вот такой вопрос. У меня двухтанцевый кредит. То бишь мне дали 750 тысяч, я за них отчитался э, по документам. Пошел еще раз взял 750 тысяч. И что? Ну то бишь я два раза ходил и просто свои деньги забирал. Ну конечно. А для чего я тогда отчитывался перед банком? В чем ты отчитывался? -то? Ну что? что я вот первый транш потратил. Что значит отчитывался? Просто, ну, пришел, я... просто пришел, приложил руку к козырьку там и сказал, Ваша честь, я там вот деньги потратил. Или что значит отчитывался? Вот документы, на основании которых, ну в смысле я же отдал им документы, что потратил деньги. Кассовые чеки, И что, ну ты можешь передо мной отчитаться, куда ты потратил 750 тысяч. Это не дает мне права с тебя эти деньги требовать. Понятно. Не, ну все же, ну элементарно. Включить просто ум, ой, мозг. Не ум, а мозг. Ум не надо включать, да, тут надо это, разум включать. Разум, разум, да, совершенно верно. Сознание, разум, все это запускать, включать. В принципе, мне сейчас понятно. Я буду более детально изучать свой договор. Договор. Я попробую накидать шапку. Научись просто задавать вопросы. Научись вести игру по своим правилам. Это самая главная задача. Не отчитываться. Не кланяться, не вставать на колени и там что-то там э, э, плакаться там им или еще что-то там говорить. Нужно их заставлять вставать на колени, отчитываться перед тобой. Ты есть власть. Ты им даешь бабки. Ты создаешь деньги. Ты им все даешь. Ты в них инвестируешь. Они жируют на тебе. Кто перед кем должен отчитываться? Все, что окружает нас, оно должно перед нами отчитываться. Они используют наши ресурсы и так далее и тому подобное. Наши деньги. Меня вообще этот абсурд, вообще просто абсурд вот этот дикий современного мира просто ну в шок вводит. Понимаешь, вот смотри. Вот я держу на карточке день Ну, ты я пришел. Просто, сейчас отойдем от темы кредитов, просто вот обычная карточка, лицевой, лицевой счет, там, чтобы пользоваться ей, там удобно, чтобы в кармане не носить котлету с деньгами. Вот есть карточка. Я пришел на нее, положил 100 тысяч рублей. Вот у меня на сегодняшний день, просто, да, для, даже для ориентира просто... У меня через карту проходит в, в месяц больше миллиона рублей. Просто текучка различного характера. Там правила, тайга, правове, там личные свои какие-то цели там и так далее и тому подобное. Больше миллиона в месяц проходит денег через мою карту. И я еще должен платить в, в год годовое обслуживание? За что? За то, что я им дал денег, которые они пользуются, пока я ими не пользуюсь. Я же сделал инвестицию. Я положил деньги на карту. Я принес им в банк. И пока я сплю и не использую эти деньги, они их используют в своих операциях. Зарабатывают бабло. Так может быть они мне должны, а не я им, за годовое обслуживание платить. И за перевод денежных средств комиссию взимать, может они мне должны доплачивать за то, что я двигаю деньги по их счетам, и они у них в руках находятся в их карманах. Ну там же были ну, бюрократы, им же их же оплачивать надо, даже не просто так, это же обслуживание всей системы. всю жизнь было так, положил деньги, плати за то, что они лежат. Вот. Самое хранит. главное в голове шаблон. всю жизнь так. было так и все, и от этого mm -hmm. отталкиваемся. Да. Не, ну, исходя из той истории, которую нам навязывают и которая, которую нам травкуют, она такая так и есть. Это понятно. Естественно, что мы многого не знаем из того, что было на самом деле. И но но, сказали, что, но что понимание этого их же не оправдывает. Конечно, нет. Так и Конечно, не надо нет. перед ними оправдываться, а нужно требовать. А у тебя позиция пока еще, вот ну, на сегодняшний день я вижу, что ты перед ними оправдываешься. Понимаешь? Нет, нет. Я вот именно пытаюсь сформулировать себе свое ум и настроение вот это все, на ту сторону. Я даже вот посмотрел позавчера несколько роликов, не роликов, а семинаров, с тобой, вебинаров, семинаров. И мне уже смутиться и звонят там, просто меня, не касающиеся ничего, начинают мне что-то говорить, а я с ними просто их посылаю, грубо говоря. Мне жена говорит, ты что-то больно строго к ним относишься, я понимаю, что, наверное, надо померчить. Ты, говорит, борзеешь, да? Ну да, потому что я говорю, вам надо. Вы, вы, вы бегаете за мной, я к вам бегать не буду, время своей тратить. Не, я, я с ними, знаешь, как разговариваю, ну, то есть вообще вот просто к слову, да? Вот недавно тут тоже были, там мы сидим на встрече, там и человеку звонят, там что-то, ну, тоже с полиции, следователь, там что-то. Ну и человек там, ну, маленько дребезжит у него, там задница. Ну и он мне трубку. Я говорю, дай трубку. Трубку передает. Ну, то есть все по телефону. Мы даже знать не знаем, кто там на той стороне. Просто представляет человек следователем. там, чего-то там разыскивает, что-то там ведет, какое-то там дело. Я говорю, алло, он, да. Я говорю, что хотели? Я такой-то там майор, не майор, там вообще без понятия какие там эти звания, до сих пор не ориентируюсь и интересно даже. Я вот там, мне нужен тот-то, тот-то. Я говорю, с какого перепугу? Ты вообще кто? Как ты можешь подтвердить мне свои полномочия, что ты действительно там опер или там следователь? А я ничего не обязан. Я говорю, так и тебе никто ничего не обязан. Ты чё вообще звонишь-то сюда? А с кем я разговариваю? Я говорю, ты разговариваешь с защитником, а у вас есть доверенность, а у вас есть договор. Я говорю, а мне не нужен ни договор, ни доверенность, потому что я в присутствии своего подзащитного веду разговор. Ну, в данном случае. То есть подзащитного там или, ну, как просто граждан, гражданское лицо там, ну, интересы представляют человека. И начинаем. Он, ну вот вы там, вот я вам... Я говорю, вы повесточку выпишите, и вопросов нет, мы явимся, потому что человек работает по найму, у него есть руководство, начальство, которое не может, он не может прогулять этот день, чтобы прийти и решить ваши вопросы. Я говорю, вы сидите там в кабинете, вы же не можете оторвать жопу, вам-то за это бабки платят. Вам зарплату нормальную платят. Командировочные, хировочные, там отступные, неотступные, расходные всякие есть, там у них э, эти дела, я знаю просто. Им платят на то, что они в изолятор ездят на следствие, чтобы они покупали чай, сахар, конфеты, сигареты осужд, ну, этим следствием находящимся. Они же этого не делают. На все есть расходы, которые предусмотрены у них. Они их тратят на себя в виде премии. Там и все. И я ему объясняю, что ты за, это, ты за свою работу получаешь бабки. За то, что я иду к тебе, а ты не делаешь свою работу. И я, если я к тебе прихожу к тебе, я не получаю бабки. Мне приходится на работе писать заявление без содержания. И у меня, получается, день я прогулял, и у меня бабло не упало, а мне семью кормить. Кто к кому должен вообще ходить? кто за чью зарплату живет. С моей зарплаты платится зарплата ментам. Я ему так это объясняю. Я говорю, если тебе что-то надо, приезжай ко мне на работу. ну То есть к тому человеку, от имени которого я веду диалог. Че ты не приезжаешь? Тебе же известно, где человек работает. В медицинском учреждении. Никто ни от кого не скрывается. Приезжай, привози повестку. Будем общаться, работать. Так нет, вы же не делаете. Все проходит. Я привлеку тебя, я говорю, за что? За то, что я не хочу подписывать то, что я имею право не подписывать. Говорит, это мое личное право, хочу подписывать документы, хочу не подписывать документы. В чем проблема? Я тебе повестку вызову. Я говорю, вызывайте. Ну, вот так вот. Вот, вот он, конечно, рассердился, но потом вроде бы успокоился. Я просто, говорит, поговорить хотел. Я говорю, ну, у меня нет времени разговаривать, ходить просто так. Не, я вот так, мне тоже так говорят. Мне просто поговорить. Проблем нет. Ложи сейчас прям косарь на телефон мне. Ну, то есть вот этому следаку. В следующий раз просто так говорю. Вот ложи на косарь на телефон, и я с тобой могу полчаса разговаривать. Это цена моего времени рабочего. Моей личной жизни. Я ее сейчас буду тратить на тебя, потому что тебе хочется поговорить. Закидывай денег, смс-ка придешь, что счет пополнен. Будем разговаривать. И все, и желание сразу у них пропадает, когда ты переводишь это в их кошелек, в их карман. Естественно, просто у них пока еще все, думаю о том, что у них все власти, им все, все должны, поэтому не себя так и ведут. Не без этого. Хорошо, я тебе благодарю, на самом деле мне очень полезно было с тобой пообщаться, я сейчас прям опять начну свой договор Пер -пер перетрясать. И формировать заявление угу. от как души быть. от души вот тайгу, тайгу тоже принимаем пытаемся до Москвы достучаться тоже по поводу тайги. Как, как принимаете как, в каком количестве как процесс ну как у процесс мы только нам видишь 24 пришла посылка с, с, угу. с, с, с черным а, вот а, сами пьем этот самый концентрат утром и вечером Детям даем концентрат, добавляем сок, Сок вот, концентрат детям не даем, сок даем детям только. Да, дети и так, у них энергетический потенциал такой высокий, что если им еще энергетик давать, то они вообще спать не будут. Да это пипец, но, ну, тем не менее, знаешь, давать начали, у нас младший ребенок начал спать в своей кровати, постучать по голове, чтобы это, а то опять придет ну чуть. Ну это, смотри, сегодня тоже разговаривал, смотри, как нужно употреблять организмы и в нашей экологии, и в этой психологической стрессовой всей системе настолько уже за десятилетие ушатанные, что чтобы получать эффект, ну, должны за ту стоимость, которая пла платится за продукт, его нужно употреблять. То есть нужно каким образом? три раза это мой личный пример я пробовал по-всякому потреблять просто говорю именно как работает и работает это оказалось у большинства ну, 99 процентов людей именно так вот как я говорю то есть утром в обед и вечером то есть я беру просто утром встаю натощак подхожу то есть всегда Ну пью воду раньше до тайги просто всегда просто воду пил воду вожу с родника у нее ph семь с половиной то есть ну щелочная две столовые ложки сока наливаю и пипетку энергетика и из графина наливаю в стакан воды ну в стакан с шишкой то есть ну этот э, просто прозрачный стакан тайговский и то есть как раз Когда я лью воду Она сама по себе перемешивается То есть я ложку даже не использую То есть металлическая ложка Чтобы процессы окисления не происходили Ну вот эти все вещей. Просто за счет того, что поток воды Она перемешивается То есть наливаю воду после Как продукт налил И все, выпиваю это И как бы потом чищу зубы туда-сюда Там полчасика там, Пока с детьми Потом кушаю Ну и вот такой режим Потом после обеда Часа в 2-3, в то есть там не принципиально там не нужно ставить будильник там и как-то строго. Просто захотел там что-то пить, какой-то сушит во рту там, от того, что разговариваешь, там много и так далее. Там, или усталость какая-то небольшая появилась утомляемость. Просто подхожу опять к графину. Опять также 2 столовые ложки сока. Пипетку энергетика и воды наливаю в полный стакан и выпиваю. Ну, сейчас сок я уже наливаю на глаз, там не принципиально, 2-3 столовые ложки, там без разницы. Вечером часов 6 такая же процедура, то есть каждые 4-5 часов, э, ну, такой заход, 3 раза в день. И потом э, на ночь я уже не пью энергетик, но на ночь перед тем, как спать, лечь, я обязательно выпиваю стакан с разведенным соком, с двумя столовыми ложками сока. Потому да. что клеточный сок, он как раз, пока ты спишь, проводит работу с клетками в организме. Для да. него это прям благоприятная среда. И вот в таком режиме, то есть 4 раза сок и 3 раза энергетик, организм прям летает, просто все четко. И голова светлая, и физика, все-все-все прям. Ни насколько хватает вот концентрата? Тюбика, на э, вот если э, брать э, полностью вот этот набор за 5000 рублей, э, ну mm -hmm. там, э, черная тайга чуть дороже, там сколько, 5 500 или 6, э, на человека на месяц. Mm -hmm. Но вот у меня на сегодняшний день, просто вот, пользуясь случаем, тебе объясняю, мне на сегодняшний день тайга обходится в косарь вместо пяти. То есть, потому что я сначала тоже купил за 5 рублей, зашел, ну, вернее, просто купил, не регистрируясь даже. Просто человек, в окружении есть человек, который пьет тайгу, я, ну, и мне предложил попробовать с моим ритмом жизни. Ну, и я взял себе, маме и жене. Получил эти результаты по здоровью, о которых я уже много раз везде там говорил, какие результаты. И я сразу же принял решение зайти на бизнес. То есть с женой посоветовались изыскали там с накоплений взяли денежные средства ну то есть копим на строительство дома уже много лет как бы, mm -hmm. по чуть-чуть откладываем мы оттуда взяли деньги 34 400 ну там плюс банковские комиссии за перевод 35 600 где-то получилось мы взяли бизнес набор и э, получили 30 процентную скидку пожизненную ну, mm -hmm. то есть да, и что, теперь получается вот 30% скидка, да. Теперь я беру продукт. Во-первых, мне 30% скидка сразу начисляется в личный кабинет. Плюс 50% от заказа я оплачиваю внутренними деньгами с построенной структуры. У меня за два месяца структура 620 человек. Ну, ты ранг 2 карата и то есть там около 70 там, тысяч денег ну, за два месяца накапало то есть до нормальный доход для семьи просто от продажи ну и получается если вот за честь до да, 30 процентов скидку и 50 процентов внутренними деньгами то продукт обходится в 20 процентов ну, да. то есть от 5 тысяч это как раз косарь Косарь денег, чтобы быть здоровым. Я даже тут разговаривал, у меня э, есть люди, которые, ну, водителями, таксистами, там, дальнобойщиками. И, ну, то есть он говорит, это до 5000 для водителя, это дорого. Я говорю, ничего не бывает дорого или дешево. Я таких даже купюр не видел, на которых написано много денег или мало денег, или дорого и дешево. Ценников не видел в магазинах. То есть есть определенная цифра, и, и дорого-дешево ты сам как бы для себя решаешь. И я ему пояснил, как. Вот говорю, смотри. День шофера у тебя раз в неделю бывает? По пятницам там обычно? По субботам? Да, бывает. Косарь пропиваешь? Пропиваю. Сигареты пачку в два дня выкуриваешь, там в день пачку там друзьям раздаешь. 100 рублей в день. Тратишь на сигареты? Трачу. Считаем, четыре раза в месяц день шофера по косарю минимум. А то там они и тратят и 5 рублей, и 10 в кабаке за раз там. Ну просто, вот даже минимально. 4000 на бухло в месяц, 3000 на сигареты, 7 рублей. Для того, чтобы себя убить. Да. И я уже не считаю того, что бёрны, флеши, кофе они пьют для того, чтобы не срубило за рулем. Это еще достаточное количество бабла. Итого мы насчитываем, так по самым мелким почетам десятка в месяц. Так ты на эту десятку можешь себя и жену тайгой поить. И, бы, и гораздо лучше будут результаты, нежели ты вот просто себя в гроб загоняешь. И с любым человеком можно вот эту математику посчитать. Просто люди выражаются дорого и дешево, потому что они просто не считали. Ну просто не было времени посчитать, как и что. И я поэтому вот эту работу провожу, и то ты говоришь там популярный, непопулярный. Я просто не строю себе шаблонов. Я не строю себе бетонные стены, кирпичные стены, преграды. То есть никогда вообще себе не строю преграды. Вот разговариваешь с людьми, он начинает. Этому эта тайга не нужна. У этого нет денег. То есть человек сам выстроил себе эти стены, барьеры к успеху. У меня их нету. Я всех подряд регистрирую. Я прям вот под видеокамеру еще идет запись. Я всем говорю. Я всех подряд, все, кто ко мне обращается... Допустим, человек пишет, «Здравствуйте, там, смотрю ваш канал там, или там, вашу страницу ВКонтакте или в Однокласснике. Вот мне интересует тема кредита». Я говорю, «Здравствуйте, скиньте мне свою электронную почту, свой телефон, фамилия, имя, отчество и регион проживания, для того, чтобы понимать, что, как, откуда часовой поезд для взаимодействия». Те люди, которые скидывают... Я их тут же регистрирую партнерами в правовед, регистрирую в тайгу, скидываю им на почту информацию по правоведу и по тайге и отпускаю, делаю добро и бросаю его в воду. Иду дальше, следующий, следующий, следующий, в день 30-50 человек, вот так вот я регистрирую и раздаю информацию. За месяц получается полторы тысячи человек на 30 дней умножить полторы тысячи человек за месяц получили от меня информацию с видеоинструкциями, ссылками, с документами, с этими описаниями, с материалом. У каждого свое время на восприятие этой информации. Кто-то сразу быстро реагирует, кому-то нужен месяц, кому-то год, кому-то полгода. Да мне без разницы, я просто сею зерна. То есть я делаю, то есть я себе создаю будущий урожай. То есть беру в землю, да, в любую. Да. Я не оцениваю качественная земля, э, там, чернозем или там глина. Ну, утрируя, да, там а она... Я, я просто делаю. сажу, сажу, сажу зерна, потому что я знаю, что зерно, которое подпитывается информацией, поливается водичкой потом постепенно, то есть каждый раз ролики новые, информация, человек где-то ищет, он начинает расти. Ведь приведем аналогию любое дерево через асфальт через бетон прорывается из земли и зернышко и здесь то же самое везде процессы одинаковые в природе они все похожи все как в матрешке просто одна матрешка большая другая поменьше третья еще меньше но они идентичны все процессы похожи и здесь то же самое сеешь сеешь сеешь сеешь и потом Наступает момент, когда те, которым ты давно когда-то посеял и уже вроде бы про них забыл. Они начинают тебе звонить, говорить, куда что там регистрироваться, куда что заплатить, куда перевести, и все, пошла движуха. И у меня реально нету ни минуты, вот просто чтобы взять и вздохнуть. Просто вот пока мы разговариваем, уже там несколько смс-ок, несколько там человек постучались поговорить даже перевод банковский пришел там человек зачета перевел деньги от 5 500 пока мы с тобой разговариваем это быть это называется быть в потоке но это этот поток ваша. нужно создавать самому маленькими вот этими ежедневными вроде бы сначала не приносящими никаких результатов усилиями. Не, да я понимаю что результаты будут давай не будете отвлекать у меня жена сидит на хвосте у меня ага. вебинар уже 10 минут как идет обучение и я ее все, все, все, все. Лады, брат, был Благодарю слышать. Чертовски приятно было. Я постараюсь все это все сделать. Я думаю, что у меня уже все получается. Конечно. Благодарю тебя. От души всех благ. Пока-пока. Здравия.